Сегодня буду готовить борщ сквашенной капустой. Короче, домашних заготовок, который я летом заготавливал. Это получается самый быстрый, буквально за полчаса даже меньше. борщ. Вот у меня квашенная капуста, я туда сразу кладу перец, лавровый лист, потому что я, чтобы капуста не переварилась, я ее в самом конце кладу и, и закрываю. И включая плиту, закрываю крышку. Тут у меня борщевой набор, тоже сам делал. Там все, все необходимые. Свекла, лук, кофе, болгарский перец, ну и 4 средних картошек. Ну и еще так, вода закипела, вода соли. Соли много не надо, потому что квашеная капуста. Чуть -чуть. Вот и все. Картошка сварилась. По 20 минут добавляем фасоль. Сначала фасоль. Добавляю заправку, немножко ее водой, все, сюда вытекло. Каши на капусту напоследок, и не напоследок, черт, буквально 2 минуты повариться я получаю. зелень и в самом конце даже чеснок я его потру на твердый и добавлю борщ. такой он правда, получается красивый ароматный вкусный Все. всех до новых встреч будет еще много много всяких рецептов которые я готовлю Заготовок на зиму. Ну и всем удачи.